Буквально несколько дней тому назад мы делали видео, короткое вступительное видео, в котором рассказали о фильме, который мы снимаем, фильм о родных душах. Мы рассказали это в качестве вступления к тому видео, большому, которое размещено в Ютубе. И совершенно не ожидали, на самом деле, правда, мы не ожидали очень большой реакции, такой душевной, искренней реакции, которую вызовет вот наше такое вступление. Стали поступать донаты, люди стали писать с предложениями о помощи. Мы чувствовали, то, что это очень искренне, мы чувствовали, что это идет от души, что люди очень хотят помочь в создании этого фильма. Это очень сильно чувствовалось. Это нас буквально поразило. День за днем донаты поступали, поступали различные суммы, многие не писали своего имени, то есть хотели остаться неизвестным. Это особенно ценно. Нас это поразило, и нас это очень впечатлило, и даже очень сильно вдохновило. Мы от всей души хотим поблагодарить вас всех, кто перечислял в эти, в эти дни донаты на фильм. И это действительно для нас оказалось просто каким-то подарком свыше, то, что произошел такой вот большой резонанс. Большое спасибо вам, друзья. Большое спасибо. И э, в эту субботу мы хотим объявить, что в эту субботу мы будем проводить стрим, э, посвященный фильму. Мы будем рассказывать подробно о том, как происходят съемки, где они происходят, э, кто что делает. Сейчас съемки э, идут в Канаде, в США, скоро будут идти в Европе, в России параллельно идут съемки, конечно же, естественно. И о многих вот этих, может быть, технических, может быть, не очень технических моментах мы будем рассказывать. Мы будем говорить о том, что остается за кадром, что может быть даже не войдет в фильм, но что является на самом деле очень важным. То есть мы постараемся как можно подробнее, и полнее рассказать о фильме для того, чтобы было более четкое понимание, для чего, почему он создается. И естественно, будем собирать донаты на дальнейшие съемки этого фильма. Да, конечно. Будем собирать донат, потому что сейчас уже собраны достаточно хорошие суммы, но, безусловно, это недостаточно для того, чтобы платить определенные услуги профессионал профессионалов. И что еще очень важно, что в это время вот нам не только поступали донаты, но нам поступило предложение от одного человека, который также предложил свои услуги абсолютно безоплатно. Мы очень надеемся, что у нас все получится, и этот человек поучаствует в съемках нашего фильма, фильма о родных душах. И хотим Вас обрадовать тех, у кого не получалось присоединяться к стримам в Твиче, что в этот раз стрим пройдет у нас на канале Родные Души в YouTube. Поэтому никаких технических сложностей присоединиться у Вас просто не возникнет. Также будем собирать донаты, также будем с Вами разговаривать, делиться, отвечать на Ваши вопросы. И наше время, которое мы обычно проводим стримы, это суббота в 20.00 МСК. Итак, друзья, в эту субботу в 20 часов по московскому времени мы всех вас ждем на стриме. Надеемся, уверены, что будет, как всегда, душевная атмосфера, атмосфера родных душ. И вот в этой атмосфере мы будем рассказывать много-много интересного про фильм и все, что рядом с этим фильмом. До встречи. До встречи в субботу.